Приветствую вас, вы на канале, который посвящен сварке. Меня зовут Алексей Петрухин, и сегодня на обзор попала сварочная маска. Прямиком из Америки, вот на этот вот сварочный стол. Занимайте удобное положение, сегодня я познакомлю вас с чудо-маской. Да, ребят, это Miller Digital. Элит. Хочу выразить благодарность компании Кэс Welding за предоставленную сварочную маску. Спасибо большое, потому что я не знал, где еще найти, но показать все-таки нужно. Кстати, ребята продают не только сварочные маски, а еще бивишки, фупы, горелки сикиевские. Ссылку оставлю в описании. Если интересно, переходите и выбирайте ну, давайте, наконец, уже начнем распаковку данной маски. Ну, что? Коробочка. Много интересного написано на этой коробочке. Картинок много полезных. Но где русский язык? Что тут написано? Я вот не знаю. А вы знаете? Ладно. Это оставим за кадром. Начинаем ее распаковывать. И что же тут внутри? А внутри у нас вот такой вот чехол. И в этом чехле, или как он может, портфель назвать, наверное, да? Ну, такой, не знаю, туда можно сменку ребенку вкладывать и ходить. Удобно. В аэропорт, конечно, будет неудобно. Таскать. Что-то нужно посерьезнее. Ну, все равно, как бы, классно. Есть вот такой вот чехол и там сварочная маска. Дальше у нас идет описание и в наборе идет 5 стекол на переднюю часть сварочной маски и два стекла внутрь и небольшой буклетик. Помимо сварочной маски можно что то еще у ребят заказать. Другие сварочные маски, респиратор, перчатки, костюм можно кстати, вот такой вот костюм мне вот по фотографии очень нравится. Ну и теперь переходим к сварочной маске. Достаем ее оттуда. Сделано все на самом деле очень хорошо. Как бы там я не говорил, что это подсменку, но классно. И внутри. Мягкое покрытие. Она не, не будет точно царапать сварочную маску и стекло. Вот. Класс. Вот так. И вот так. Все. Шапка хорошая. сварочная маска Ну вот ты ее держишь, ты знаешь сразу. Флаг американский. Ну нет, там нету русского языка. Ну что, вот маска, ну классная. Первое, с чего хочется начать, это оголовье. Как она будет сидеть на голове. У -у, у, у, Ребята, ребята, ребята. Это... Это... Это нету слов просто. Она садится... Настолько это удобно. Вот эта вот часть... Ребята из Миллера, вот, прям пятерочка с плюсом сразу же залетает за оголовье. Вот эта часть, вот, она не давит на затылок. Все сидит, это комфортно. Я сейчас поищу шапку, попробую все это дело в шапке. Да, что тут шапку искать? Давайте капюшон. Так, как она будет сидеть в капюшоне? не поменялось она также хорошо сидит тише тише Также хорошо Также. она также хорошо сидит не супер а головья прям пятерочка с плюсом это у нас четырехточечное оголовье Сюда, здесь на лоб комфортно, зато удобно. Все это настраивается, подстраивается. Ближе дальше, выше, ниже. Вот эта вот функция, чтобы передвигать маску, тоже удобно. Не нужно ничего подкручивать, просто нажали и передвинули вперед или назад. Быстро. В На нынешнее время нужно, чтобы все быстро, быстрее, быстрее, быстрее. Класс, оголовье сразу зашло мне. По весу Вес сварочной маски. Я его не ощущаю. Ну, вот она есть на голове, но она не давит. Она отцентрована. То есть вот, видимо, сместили ее немного, да? Да хватит тоже, держись. Все будет хорошо. Не бойся, да? Сидит хорошо. Ну, вижу, да, вот то, что рядом со мной сварочный стол. При том, что в гараже не так светло, посмотреть, когда слесарь что-то зачищает еще можно. Вот по мелочи что-то сделать тоже можно, но чтобы зачищать полноценно сварочный шов, либо подготавливать под сварку, я точно знаю, что это будет не очень комфортно. Вот для меня будет не видно. Проще взять слесарный щиток и сделать работу в нем. Эта маска стоит в районе от 32 до 48 тысяч рублей. Для кого-то это дорого, для кого-то это нормально, для кого-то это ничего. Но когда пишут в комментариях, что сварочная маска за полторы тысячи рублей может сваривать так же, как и вот это, точнее, вы будете видеть так же, как и в этой маске, хватит верить в эти сказки, ребят. Через пять лет вы выбросите свои глаза на помойку. Может быть у вас болит голова. Либо вы плохо спите по ночам. Да или проблемы какие-то. Это все связано со сварочной маской. Напрямую. Не нужно экономить на своих глазах. Я не пропагандирую, чтобы вы покупали маску за 30-50. За но задуматься о приобретении маски, хорошей маски, все-таки стоит. Кто-то покупая iPhone Начинает говорить, что для меня сварочная маска дорога. Потому что мои глаза... Да не похер на них, да, как говорится. Нет, ребят, подумайте. Глаза нужно беречь. Это наше все. Тем более в нашей профессии. Ребята, у меня появилась гениальная идея. Гениальнейшая идея. Производителям заявлено, что данная маска противоударная. От брызг, от искр. Так давайте проверим ее, так ли это или не так. Поэтому сейчас ее скинем, сбросим, выкинем. И сбросим это все с высоты 1300. Да, я знаю. Поэтому будет 1350. 1350. Интересно, попаду ли я на 48 тысяч или не попаду? 1350. Ой, еще таким неудобным способом. Сейчас подвернет ты... и... Да ладно? Да? Ну что, смотрите, что получилось. Ничего не произошло, ничего, даже не поцарапалось, ребят, просто упало. 1350, интересно. Есть идейка, есть стол, есть 1350, есть пол. Давайте попробуем. Ну что, мы же все-таки тестим. <смех> Блин. Алексей сказал, ну как бы мы тестим, если что. Сейчас, давай, сейчас. Я не знаю, что сейчас будет. <смех> вот реально. вопросы, я... <смех> а знаете, отпускаешь и так... Фу, 48 тысяч полетело, прям бам! Сейчас в щепке. Не дай... Да ладно, что-то. <смех> Бац! Клац! Минус стекло. Ребят, ничего не произошло. Не произошло. Все нормально. Даже не царапинки. И все работает. Ну Давайте дальше проверим сварочную маску, как удобно или неудобно настраивать ее в таких вот крагах. Ну, давайте попробуем попереключать. Валт переключается резко переключается гринт переключается мод переключается То есть это работает То есть на кнопки нажать можно следующий этап искры Ну что, справляется. Ну и крайний тест на сегодня. Как же в ней будет видно сварочную ванну? Сейчас все расскажу. Какие ощущения, не ощущения. Ну Только мне сейчас ее нужно настроить. Потому что у нас в описании лезут в последнюю очередь. Поэтому методом тыка сейчас мы настроим ее. Здесь. Как будет закрываться, как будет срабатывать, максималочку поставим. Ну, вроде как все готово. Границы четкие, ровные, нету никакого искажения. Вот, сейчас покручу головой и в каждую точку светофильтра нигде не искажает и передает четко не, маска хорошо отрабатывает видно? хорошо в ней, хорошо видно в ней четко короче четко чтобы еще такого затестить серьезно срабатывание Без вопросов. Вообще без вопросов. Каждое нажатие я не успеваю поймать зайчик. Не успеваю. Вот отсюда. Даже отсюда. Ты что творишь? Без вопросов. Отрабатывает на пятерочку. Смотрите, маска даже на телефон срабатывает. Но ну, а какие же минусы у этой маски? Ребят, как бы я ее не крутил, как бы я ее не сгибал, не разгибал, здесь я не нашел минусов, как бы я ни старался. Ну, может быть, один есть минус, когда мы накинули. Здесь вот она прилегает к туловищу, и отсюда искры и диски не взлетят. Но вот здесь вот есть пространство, через которое будет попадать солнце и искажать, слепить нас через светофильтр. Ну вот, наверное, это один минус. Но если вы знаете, какой здесь есть минус, или какие-то минусы другие, обязательно пишите в комментариях, мы должны вывести ее на чистую воду. И все должны знать, какие плюсы, какие минусы. Ну а в целом, маска мне понравилась, я доволен, прочностные качества у нее хорошие, мы сегодня ее сбрасывали, она выдержала их, и она работать, пластик не лопнул. Можете заметить, здесь значит здесь минус. Холодновато здесь. На голове сидит маска. Хорошо. Ничего не мешает, не стесняет движение. миллион отрабатывает. Отлично. Во всех ее точках видно хорошо сворочную дугу. Четко, ничего не искажает. Датчики срабатывают, как из-за угла, не за угла. Все отлично. Настраивается оголовье хорошо. Вот эта мне система очень понравилась. То, что, во-первых, затылок, и во-вторых, нажал и снял. И накинул. Классно, ребят. И давайте мы все-таки в этом выпуске начнем оценивать, ну, не только сварочные маски, а вообще все то, что будет на обзорах, по 10 бальной системе. 10 баллов никто никогда не наберет. Ну, это прям эталон-эталон. Я не знаю, через сколько лет мы до этого дойдем. Если вообще дойдем. Ну и по прочностным качествам этой маски я ей смело могу поставить 7 баллов. За хамелеон, за датчики и все подобное я поставлю ей пятерочку. Оголовья 6, настройка сварочной маски Четверочка. Ну, и здесь больше оценить, на мой взгляд, нечего. Вот такие вот у нее показания по данному тесту. Это была маска от Миллер, это Digital Elite. С вами был Алексей Петрухин, и до встречи в новых видео. Пока-пока!